Всех приветствую на своем канале сама себе швея меня зовут ирина я решила из своих остатков из кусочков сшить ребенку футболку с длинным рукавом те кто смотрел мои предновогодние выпуски знают сколько у меня кусочков осталось футера там трикотажа кулирки и думаю, ну на футболку-то хватит ребенку, а, взяла значит выкройку Закатова ссылочку оставлю вам внизу в описании, футболка идет интересная такая с регланом, я почему-то люблю на детях футболки вот именно реглан и даже толстовки реглан мне почему-то кажется, что они как будто детям удобнее как-то сидят на них лучше вот, ну думаю, на футболочку как раз там кусочка хватит, ну она с длинным рукавом, думаю, все равно хватит в чем прикол, короче, спинка, вот я взяла вам выкройку показать, вот у нас идет, это у нас что, спинка, спинка идет вот такая вот, и вот такой идет перед, с ними все понятно, да, там подолевой, кроется, мне, я нашла кусок ткани, который я сделаю на спинку перед, а рукавчики, я думаю, сделаю отдельно. Ну, не тут-то было. Я немножечко не угадала. Посмотрите, какой интересный здесь идет рукав. Рукав идет слитный. Короче, два рукава, они как бы вместе соединены. Короче, они вот так вот идут по спине. Вот так и в рукава уходят. Вот я вам сейчас попытаюсь объяснить. Вот видите, вот здесь вот идет сгиб. То есть вам надо вот такие вот два рукавчика. Это на моего пятилетнего малыша с ростом 116, да? А вот вот здесь вот, то есть мы как, мы, как мы укладываем на ткани эту выкройку. Вот это у нас идет долевая, она идет вот отсюда, вот здесь вот, вот так вот прямо, да, вот так прямо она идет. То есть мне надо было сложить, вот здесь согнуть ткань и вот так вот сложить кусок и выкроить вот такой рукав. То есть вы представляете, да, если это развернуть, то это будет, ну, сколько сантиметров, мне даже интересно. Здесь у нас примерно так 30 и 25, ну пусть э, 55, правильно я считаю, 30 пять 25, 55 сантиметров, да, у нас получается. То есть нам надо кусок а, метр, целый метр получается сложить, целый метр вот так сложить, так, подолевой же вот так вот сложить ее, да. И выкроить вот такой вот рукавчик. Ни хрена не экономно. У меня ни одного куска не было, чтобы такой вот метровый кусок. У меня нигде его не было, не лежало. У меня там остаточки лежат, и я думаю, сделаю классно. Мне пришлось укоротить, я не додумалась. Потом я уже после того, как вообще я сшила, я подумала, что надо было, ну, отполовинчить. Вот так вот, да, разрезать. И вот этот вот маленький кусочек, ну, сделаю строчку декоративную. Было бы у меня вот здесь вот так вот строчечка одного цвета. Я не хотела делать разных цветов. Там здесь часть одного цвета, здесь другого цвета. И Я даже не додумалась, что можно было вот ну, располовинить, просто здесь сделать шов. Ну, и, короче, я решила просто сделать футболочкой. Так, ну что, это было предисловие. А теперь погнали смотреть, как я это шила. Вообще, что мне понравилось, это то, что ее, вот эту выкройку можно было прибавить а, по одному сантиметру, вот здесь вот, да, и было все показано, как это сделать. И вот здесь на выточке 0,5, получается, я ее сделала, но потом померила на ребенка, а вот я взяла 116, подумала, что она будет узковата, думаю, да, я ее немножечко расширю. На всякий пожарный и я взяла вот так вот здесь прибавила по сантиметру да вот здесь здесь 05 и вот так вот все это аккуратненько свела зачем я взяла вот эту штуку если все равно тыкаю пальцем Всего не надо вот точно так же я сделала на передней части и то же самое на рукаве то есть вот так вот у меня была вот так выкройка вот так вот да найдет, вот, и я прибавляла вот здесь, вот по сантиметру, и сводила до 5 миллиметров. Вот, вот. вот здесь, вот 0,5 тоже брала и все это аккуратненько сводила, и здесь тоже 0,5 и тоже выравнивала. Вот, мне это понравилось, мне показалось это таким плюсом. Итак, у меня получается спинка. Вот так вот перед. И вот такой цельнокроенные, цельнокроенные два рукавчика. Перед и спинку я уже продублировала. Теперь берем спинку. Вот у меня она тоже продублирована. Кладем лицом к нам и берем вот эти рукавчики лицевой стороной, вот так вот, чтобы вот эта нижняя часть вот здесь была вниз, да. Вот здесь все скалываем, вот так вот. И на верлоке притачиваем. Интересно, настройки даже не меняла на оверлоке, у меня до этого шился футер, трехнитка, петля, и сейчас такую тонкую кулирку, и так все хорошо. Отпариваем. берем вторую часть, берем <социт> вторую часть <социт> и притачиваем вот здесь вот, да, тоже лицевая сторона, ой, вот не, не так уже, вот так вот, лицевая сторона к лицевой стороне, вот здесь вот закалываем и притачиваем. Горлышко, естественно, пропускаем, точно так же вторую часть. Но перед тем, как я это сделаю, я подумала, что я, наверное, вот здесь вот проложу строчку. Несколько миллиметров от края. Что-то мне хочется. Наверное, сделаю. Хотя, не знаю, у меня нитка черная вставлена. Может и не буду. Блин, если черная некрасиво будет. Я уже сделала вто, вот так вот получается теперь соответственно нам нужно вот эти боковые швы соединить все выворачиваем на лицевую сторону и соединяем вот здесь вот я уже показывала несколько раз так в разные стороны чтобы не было сильно большого утолщения вот так вот Так ну что у нас получилось? Вот так у нас получилось. Я уже померила на ребенке. Хорошо, и теперь самое интересное: а я еще убрала там, было написано, что можно горловину чуть-чуть увеличить до 0,7 миллиметров. Я убрала 5 миллиметров, пять-шесть миллиметров. Короче, по кругу срезала. Мне показалось, что как-то ну туговато входит голова ребенка. Я боялась, что когда я сделаю вот этот вот, как он называется, горловину, то вообще не войдет. И вот теперь самое интересное. Я померила по кругу горловину. Она у меня, значит, 42 сантиметра. Как делать вот эту? Если честно, я не пойму. Просто тут в выкройке Вот в этой выкройке Даже не было дано ну, То есть ты ее сам вырезал Я вот решила, что У меня будет полтора сантиметра Вот здесь вот И сантиметр на обработку края Вот, то есть сама по ширине горловина У меня будет полтора сантиметра Вырезала ее из кулирки Такого же цвета И теперь я не знаю Я вот думаю прям методом тыка вот так вот это все дело поднатягиваем, Вот так вот смотреть. Вот видите, так вроде она как хорошо, да, сядет. Вот так вот все это дело поднатянуть. Приблизительно. Так. Ну, вот так где-то, короче. Вот столько. Сколько-то у нас получается. Сейчас посмотрим. Это получается у нас 9 где-то сантиметров. Ну, думаю, блин, 9 сантиметров многовато. Наверное, сантиметров 8 я уберу. 8 уберу. 8 уберу, еще сантиметр уйдет на это, на, чтобы шов сделать. Ну, так вот, короче, сделаю. Приметаю, наверное, сначала посмотрю, как это все, а потом буду пристрачивать. Так, я действительно лиханула, короче, семью сантиметрами, 7-8 сантиметров. И, ну, пришила, мне не понравилось, было очень это, ну, плохо, короче. Блин, я опять неправильно пришила. Видите, сделала на переднюю часть. Это, как его... Думала, это спинка, и сюда приделала шов. Сейчас это надо будет растрачивать. Ну, я тут заметала. И переделывать. Ну, короче, я сделала новую. И отрезала всего лишь 2 сантиметра. Плюс еще сантиметр ушел на шов. Сейчас я эту наметку свою быстренько... Всю распотрошу и заново перекину и посмотрю. Вроде как должно быть тогда хорошо, не знаю. Ну вот, сделала я горлышко, вот это как обяка. у меня будет закрыта киперной лентой. Померила на ребенка, ему было важно, чтобы он сам мог снимать. А вот мужики, они с рождения, с рождения я вам открою секрет, снимают все с шеи тянут не так как девочки да девочки вот тут вот, вот так вот обычно снимают а мальчики все вот-вот понеслось вот так вот сзади либо здесь пытается сначала голову вынуть а потом все остальное и вот ребенку моему было важно чтобы здесь снималось хорошо чтобы он сам мог снять и одеть вот немножко тут все это припарило дело и все-таки наверное я строчечку то вот здесь делать буду Потому что киперная лента у меня снутри будет идти э, вот от этого шва. Блин, а тут она будет тогда вот так вот толще. Ой, не знаю, еще подумаю. Может быть и не от самого шва, может отсюда откуда-нибудь киперную проложу. Просто если киперную ленту проложить вот так вот отсюда, то она как бы не будет давать растяжимости э, горловине. Поэтому, наверное, сделаю вот отсюда. Я думаю. Вот, а здесь, наверное, надо будет строчечку все-таки дать. Ну, не знаю, это я посмотрю, как обработаю. Так, переступим к рукавам здесь. Я просто заверну э, насколько, ну, может, сантиметра на полтора-два, да, и пройду двойной иглой. А я тут пока отвлеклась на тумбу. Тумба под телевизор пришла. Муж на работе, а у меня жуть как чесались руки. Я хотела ее собрать. Вообще люблю собирать мебель. Это вот я уже все скрутила. Причем только отвертка. Шуруповертом у меня не пошли дела. Вот это вот так вот как бы к нам перед, да? Вот так. И самое сложное оказалось для меня это вот эти штуки прикрутить. Вот эти не знаю еще как там пойдет. Сейчас вот верхняя часть. И вот так вот у меня тут такой процесс. Ой, я тут приступила и совсем забыла вам снять, как я низ обрабатываю. Вот смотрите, я на сантиметр заколола и заутюжила, да, вот так вот. И вот здесь вот у меня меточка идет, получается, сантиметр вот тут вот. Вот, я по ней равняюсь, поставила двойную иглу, и делаю Дети, вот а такой надо? стежок. Иди, иди, зайчик, иди. Вот, вот так вот аккуратненько, сейчас попробуем снимать и держать. Нам там по поводу интернета пришли, пока прервусь. Ну вот смотрите, вот так вот я сделала даже из основной ткани бейку. Я уже не помню, что я там снимала, говорила или нет, и пристрочила ее вот так до половины. Вот здесь вот сделала, вот тут у меня аккуратненько все идет, вот так вот сделала строчку и вот так вот. Ну и потом я еще решила и проложила вот здесь э, такую зигзагообразную эластичную строчечку. Так, все вот так вот обработаны рукавчики. Вот так вот снутри. Я даже ничего не обрезала. Все захватила э, двойная игла. И низ. Такой вот. Тоже здесь вот лучше видно. Вот видите как. Получилось Ну все Сейчас на малышке своем Померю футболочку Здесь у меня какая-то белая нитка Не пойму, что это такое Я только сейчас увидела, представляете Может быть вытащу, а может нет Ну что, я практически собрала Полочку Может быть я даю неправильный пример Своим мальчикам Муж был на работе, а второй э, сын, просто два сына наблюдали, один старший, второй младший, о том, как я на то, как я скручу эту полку. Может быть, я даю неверный какой-то детям пример, но ничего не могу поделать, но мне хочется их собирать, мебель эту. Вот такая полочка. Тут еще вверху у нас будет полка висеть, пока вот так собрала вот мой Барбоскин стоит. Вот на ну, Можешь, Можешь расслабиться. Можешь расслабиться. Волосики влажные. Ну-ка, повернись. Повернись, повернись. Спинку поставь. А что ты живот торчит у тебя жопа... Не могу дождаться, когда уже я ему сделаю. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока. Какой бардак у меня!